Привет, добро пожаловать на мой канал Дельняшка Сегодня мы с Лисунькой, с этой прекрасной женщиной. Снова будем обозревать, что? Мы сегодня будем распаковывать адвент-календарь не простой, а с барбами. Это куколка Барбы. Это, это не монстр. Это монстр. была настоящая Барба? Да, у меня много барбы было. Ну что? У меня были китайские made-in china. Блин, Александро или как-то так, да, она он называлась. Такие сел, вот с этими да. Вот странными прическами кочерявыми. Хай-хай. Не, не, у меня mm -hmm. была. У меня была даже. Барбера Рапунцель, которая там, типа, все на фапали все хотели, а у меня она была, мне она не нравилась, и я отстригла ее корону и свернула в кого-то. У меня были только подделки. Настоящая Барби у меня появилась, когда мне было уже за 18 лет. Тогда ты уже стала снимать видео про распаковку Барби, у тебя же изначально куколки контент был. Да, поэтому мы сегодня возвращаем грандиозный контент куколок. Чё, распаковываем? Давай готовиться, чё? самое интересное, это первый номер, ребята. Первый номер. Номер в этом адвент календаре. Это кукла! Кукла Баба. Я бы описывалась от радости, если бы мне подарили такое да я бы умерла от такого адвент календаря даже сейчас, если бы мне такое пригнали. Ты? Ребят, спойлер Илья. не пригоняйте. Ты, ты? или я? Кто открывает? Ну ладно, это твой канал. Давай ты туда первую бабу. <свист> Слушай, она, она ломает. <свист> она она, она, она не остается. Она не хочет. Она не хочет выходить. <свист> Давайте давай вместе это о, сделаем Ой-ой-ой-ой-ой что, что там? там, там приват? Что? Почему, почему она? Не смотрите, ребята, я просто не уверена, что вам можно Если вы смотрите с родителями, пожалуйста, извините, мы не хотели, мы сами не знали типа, Она что? голенькая и на все готовенькая что, здесь Привет, я, я Барби Почему? Почему это выглядит настолько странно? Но у нее очень широкие бедра Ну, как? Удобно рожать будет А, дорогая женщина такая она. Да, в этом как... детородном детородном возрасте. Ратодед. Ну, да, да, да. Это из истории, <с <с как я сработала на мой айфон. Какая красивая. У меня такие немножко соленоватые Волосы, нужно их постирать. Помыть нужно. Она просто типа не парится, она за более позитив. Ну да. Слушай, ну прикольно. Пахнет я чуть Ну это потому, что мы ели до этого пирожки, и теперь ее трогаем ручками с пирожочками. Слушай, прикольно. Жалко, что не шарнирун. Шарнированное было бы круче, если бы у нее тут гнулось что-то побольше. Но так, в принципе, прикольно, как подарок. А ножки уменутся, а не гнутся. Привет, Кен. Лиса, хочешь сходить со мной на свидание? Я буду тебя. Извини, ты... красивая, Что? конечно. У но меня ты... слишком широкие бедра. По-твоему, у меня слишком широкие бедра. Нет, это просто слишком Вот красивое. Убилась только что. Блин, ну я сделала комплимент. Гетро красиво будет неплохо. Два тип красоты. Давай, женщина, тяни. Ищи второй номер. Я не знаю, что тут будет дальше. О, я нашла второй номер. Я его открою. Ногами куклы. О, там О, одевай ее, одевай. А это, подожди, это что-то платье? Или это челок? Или это юбка? Я не знаю. А надо вот это снимать? Но это как боди, наверное, не надо. Да, давай пока не будем. Давай не надо. А то вдруг она там будет голая, прорисованная. Сосочка. Когда я была маленькая, я не понимала, почему Барбам не Рисует все анатомически точно И меня это очень сильно волновало, и поэтому я рисовала им сама У меня там Барби Рапунцель такая вся Женщина-женщина-принцесса С этими делами, да Что это? Юбка? Это юбка Слушай, ну она такая, модная теперь стала Да нет, это юбка-фонарь, она уже вышла из мод как лет 6 я имею в виду, в нашем случае она хотя бы одета Тон-тон-тон-тон-тон-тон На, тащи своего героя Да ладно, можешь ее подержать, я тебе доверяю, держи ее Я бы не стала мне доверять какую-то женщину Это Барба, Это кукла Барба Я бы не стала Я я не вижу цифру А вот нашла Смотри, ребята, сектор-приз на барабане, тут подарочек прям Я тебя буду задевать, открывай Что, ешь ее? Нет Ешь, ешь Ты же я могу кусить? Могу, можешь Да О, у нее будут туфли, ребята У нее будут туфли Это самая настоящая красавица будет у нас не, ну это точно коллекция какого-то 2006 года. Да плевать, нет, я нормально. Смотри, какая она сразу сексуальная. чекуля, пошла сразу на трассу. Блин, ну реально этот раз герла это топовая школьница. Черт, она реально похожа на меня в мои лучшие годы. Поэтому на этой прекрасной ноте я предлагаю тебе открывать цифру 4. Ладно. Ищи цифру 4. Ты видишь ее? Да. Такая что-то... О, да это клач. Это клач. Это клач. Открывается, подожди. Не, мне кажется... Да, я тебе отвечаю. Он должен открываться. Там прям, ну видишь, он на две части разделен. А может, я его сломаю? А может, он не открывается? Блин, мне надо было ногти сделать, было по-хорошему. Черт, нет, он должен... Ну да, ну... и все смысл этого уплачивает? Ты же никак не можешь даже его в руку себе установить. Что мне с ним делать? Куда мне в задницу засунуть? ладно? Ну просунь ей в задницу. Ну все, будет там. Вот так вот она будет его носить, как я свой телефон ношу. Ребят, вы знаете, приватную информ Главное показать все, анстрировать, как это было. Вот, вот так обычно я ношу свой телефон. Я его кладу себе не в карман, а куда-нибудь сюда и хожу так. Выписываем, девочки. Lifehack. Как носить клач? Как носить лай клач, лайфхаки? Лач, лач, именно лач. Пятый номер, подожди. Что, ты хочешь что-то сказать? Нет. Хочу проверить. Она, видимо, пошла за клачем. Я более чем уверена, что сейчас Лиса принесет клач и засунет себе его в штанишки. Ради этого я предлагаю тебе поставить лайк. Не каждый день видишь, как Лиса засовывает себе что-то в штанишки. У меня есть клач. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Возможно ли это носить так? Да. Она его засунет. А, особенно учитывая, что я в в трениках. Это просто от пижамы. Это такое двойное странное действие. Короче, нет, лучше так не носить. Ребят, не носите так клатч. Барби советует хрень какую-то. Барба, они уже не та. Я выкину его. Давай. Пятый номер. Пятый номер. и Это, это, это, это. Это модные очандры на очандры. У вас очко. Детка, ты любишь рваные джинсы. Сегодня у нас все мемасики за последние 10 лет. Да, да, Итак. Так, сектор номер 6. Где же он? Он же здесь. Этот знак вопроса, вопросительный номер. И там? что? Подожди, я не поняла. Вау! Это нужно теперь ее раздеть, чтобы одеть. Давай я тебя раздел. Так можно же ее одеть. Да да, сделать, но Не, раздевать. Не, я думаю, это не так. В смысле? Я думаю, бантик должен быть. Нет, нет. Барбу сексуальная становится Какая-то женщина за 50 Получается, Извините, но если сюда не вставится Этот мем про сексуалку, то я не знаю о Чем нам с вами говорить Ты же знаешь про сексуалку мем? Что дальше? Я достаю, да? Держи Да, давайте мне эту А, нет, подожди Да, я достаю, седьмой, да, номер? По сексим О, боже мой, о, боже Трусы суй, да куда ты, не туда суй Подожди, <Я могу> дырку здесь, она должна вот так его надеть. Там на палец, на да. палец, это аксессуар, это кольцо Да, да. да. А, а в жопе у него нет, чтобы, ну, нет, нет. кольцо Но для того, чтобы дети, как бы, не до конца уже заигрывались Чтобы немножечко игрались, но не заигрывались но не в гнездо Не в гнездо <связь> не суется. Блин, псина не суется. Ребят, куда псину ну суй. Блин, как У нас сегодня суется, как клач. Я считаю, собака в гнезде тоже. Ой, падает Сина. Там кот даже пришел. Да кот вообще в шоке просто. Что за хрень происходит? Что за трип тут случился, ребят? Все, ништяк. Ну, засунула? Засунула собачку. пса. Котик, иди сюда. Брутан. Восьмой номер. Окей, номер восемь, ребят. Давай, что там? Там. Что это? О боже мой. О боже мой. Ой, ну О, much. <delonable> <drafting> это точно мужчина. Ну, куда еще <gra but> больше великолепия, потрясающего с собаками, с Это классно! Типа, это прикольно, если бы я была ребенком, мне понравилось. <Molly Sweetette> <knowAKI> Эфик! Это шманда теперь твоя. <Priachsen> Он не берет ее, он ее не берет <свят> он не хочет ее взять <свят> Он не хочет ее брать, смотри, она уже выглядит как потасканная жизнью <свят> Она есть потасканная жизнью Она явно отстала от жизни и пытается пристроиться Лучше бы пошла <свят> на работу, на учебу И все бы у нее было хорошо Не, ну... В крайнем случае, могла бы стать блогером <свят> Если бы я была ребенком, это прикольно <свят> но, Блин, ну у меня но это, больше... Это поступало. реально, это круто, да, это классно Но это так забавно в то же время, что прикольно <свят> Я просто рофлю, но в целом мне все нравится И мне, мне все нравится, классный календарь А, 9, да, цифра? Да 9, 9 9. Сейчас проверим. О, тут что-то большое. Смотри, тут что-то реально большое. Как ты думаешь, что здесь можешь лежать? Я не могу достать. <плеводес> что <плеводес> ты там, там? Ребенок, что это? Ребенок, автомобиль, Нет. те, кто близко, кот. Блин, что-то неприличное. Приличное. Ну просто мотор. <плеводес> <плеводес> что? Альша, <плеводес> <плеводес> <Это шарик? плеводес> Шарик. Зачем? А, а зачем? А зачем? Это для пеннивайза. Зачем? Это выглядит очень странно. Это воздушный шарик. Зачем? Собачка клач. Ч ⁇ года. Просто мне нравится. Давай, тащи. Цифра 10. А тут тоже что-то большое. А там сейчас раз и второй шарик. О, нет. Есть новый костюм. Походу, Похоже, это о, джинсы. О, о. а что, раздеваем? Ну, конечно, да, надо раздевать А как же надевать? собака и клатч? Ну придется им с собой в джинсы уже пойти Ладно, я их вытаскиваю Это реал джинсы Реал джинсы? Реал Какие-то твитерные? Ага, серебряные квитерные. Вечеринка, чтобы все тебя узнавали О май гад Я ее раздеваю Раздевай Да, рил -это, это, блин, это джинсы О, Посмотрите, они это Маленькие джинсы, они же просто что-то такое Это джинсы они крутые. Да. Суй. Ой, смотри, юбка оставляет на ней черные ворсинки. Ну знаешь, хорошо, что черные ворсинки. А может, там на ноги не побрила? Блин, ну да. Будь позитивненько. Слушай, ну они такие сексуальные. Нет. Такие секси. Ну, Он точно у нас, мы уже выяснили это. Да. да. Чё, обувь ей обратно суем? Да, суй. Выныш серебряные, к серебряному. Оп. И Вот Вот серебряный шлиндр. Ну, типа каждый раз там, да, вас, там серебряные шлындр. Блин, а сюда не лезет лицо. Блин, ну просто открыть надо. Открой багажник. Вот. Теперь все. Вот так вот и носят. Ну просто не надо было покупать в оптигон. Ты уже смирись с тем, что ты потолстела. Не просто покупай. А вот как, оказывается, нужно было носить, господи. А мы и не знали. А я не знал. Не, ну она такая Сексуальная женщина Давай, лохудра я бы назвала Давай, одиннадцатый номер Одиннадцатый, У нее волосы посыпались Это стресс Да, у нее стресс Какой стресс, какой стресс Одиннадцатый номер Вау У нас там новые стрипы Они такие прям, смотри С шип Собака упала, ну похрен С шипами, но они такие Плохого качества, типа резинка Вот эти получше получше? Да, вот смотри Ой, да, эти реально Эти прям вообще такие Они прям как мнутся Они даже, блин с нее в руки упали. Все, это и больше не наливать. Ну что ж, серебряная шлунга. Вот, вот еще не о, начался, какая? а то уже набухалась. Эвик, Эвик! <свят> <свят> <свят> не трогай клач, это не для тебя. Это твоя же невесты. Давай, так, давайте дальше. Следующий я 12 да? номер, вот он. Блин, здесь, наверное, будет киска. Но судя потому, что здесь киска, мне кажется, что там реально лежит. Нет, нет. Это... это что? Что это? Это какая-то хрень. Это... что это? Оно это даже... Она даже Она... что это? Она пустое. В нем нет никакого смысла. Может быть, это не досумка не доделано. Может, типа там выходит еще другая часть этого лута, потому что и сейчас я в нем не вижу смысла отцов, Может, а это вообще. опять? Во! Класс! Уместили! Я считаю, отлично. Вот так она и пойдет у нас сегодня на новогоднюю вечеринку. А, а я тем временем достаю 13 номер. Там должно быть что-то хорошее, потому что 13 — это хорошее число. Тут что-то большое. Число, да, да, тут да, холли Конечно. Это хвост, точно хвост. Она гуль. А, реально, это хвостик, ребят. У нее это хвост хвостик. Тип, ребят, смотрите. Это хвостик. Мы нашли хвостик. А, может быть, это правда тампон, смотри. Ладно, это ожерелье. Какое-то нам. Это нормальное ожерелье. Это мы все уже взрослые пожившие. Вот такое-то ожерелье Теперь она при полном поры. Смотри, какая. Шаловливая девчонка. Блин, она похожа на сумасшедшего. Городскую сумасшедшую? Да. Трехочковый Трехочковый А как так получилось? Давай на бис Давай отрывай дальше Это было круто Давайте Я 10. попала в гнездо Ты в гнездо? Где 14 номер, ребят? А сколько стоил, кстати, этот календарь? Этот календарь, кстати, стоил 2000 с чем-то рублей да, ладно, ближе к мало? К вам, да. Я вспоминаю мой календарь за 7000 В котором были одни тестеры а, это Календарь достаточно но он реально крутой. Это охренительный календарь, абсолютно Для ребенка пак. это вообще кайфовый. Я ну, ребенка, я а подружкам такие календари будут дарить. Ну все, дари. Вышел шлын Я тебе ссылку скину. Ладно. О, это куртка. Вау, этот джакет. Ну все, придется ее это самое. Ну, Давай. Блин, хочется закастмить его. Нарисовать какое-нибудь говно на, на заднем Давай. фоне. Я ее, я ее в козу плавчихи засадила. Давай бабку нарисуем на заднем фоне. Нарисуй. Я нарисую. Нарисуй. Отлично. Надо было две сразу надевать. Да. Сейчас у нас Извините, я над... я не, не умею одевать людей, мне только раздевается. Слушай, ну, такая, стильная теперь стала. Теперь не шманда. Ну, теперь она солидный человек, сразу ну, видно. Сразу видно да. По имени Жанна. Да. Не, но ну, мне нравится. Смотри, какая красивая получилась. Цацкая. Куртка это классно. Это да, такая. Можно разные комплекты делать. Нет, это типа реально прикольное. Mm -hmm. Я была бы рада такому подарку. Она офигительно. Я офигительная. бы боже. Тебя... Я бы играла с ней, постоянно переодевала бы. Прикольно. Твой номер 15. 15. Вот, что-то маленькое. Собака, наверное. Что, что это? Да. это часы? Браслет. Лол, это браслеты. О, это, это браслеты. И реально смотрите их тут то отдельно упаковали в какой-то пакетик. А смотрите, нет? смотри три mm -hmm. браслетика один из них короче серебристый с шипами другой это типа что-то похоже на часы и третий какой-то розовый при типа розовая цепь давай помогай мне я буду держать очень сразу ну конечно mm -hmm. о чем мы что будем мы же все на неё ну браслеты надеваем. прям говно качество если честно. но типа все равно это все равно даже так очень прикольно не ну это тем не менее аксессуар ну, это аксессуар слушай классно. прикольно прикольно не реально выглядит прикольно. классно очень классно ну все папа то при mm -hmm. можно на ну, выдавать ее она готова, Фэйвик, Она готова Мне сначала. Нужно к себе На давай пожаримся. точно. Номер 16, ребят. Где же номер... вот О, отлично находим в ногах? Тут небольшой уже... в ногах нет. <связь> Блин, тут пашка. <связь> Нашли тебе женщину. <свист> Блин, белая он киска. Ой, слушай, она хорошо сюда подходит. Белая киска, да. Белая киска неплохо подходит. Жаль, что белая под киска нужна. О, да, смешно. Она Штур. очень миленькая, прям на мордочку. И принт более менее ровный. Не принт нормальный. Прикольная вообще. Крутая. Очень крутая киска. Блин, вот животных классно добавлять, потому что обычно с базы мало животных. А тут типа а живот. Да, две да. штуки. Оригинал. Можно с двух сторон: и псину, и конец. И киску. На номер 17 самый лучший номер. Должен быть содержать себе что-то полезное, но собственно. Вот единственное, что плохо, он очень тугой. Но с другой стороны, это и хорошо. О, о, о были еще одетые. Они такие, типа, модные. Ну да, очень. Очень модные, с бантом максимально. А мы Нет. будем надевать? Но я думаю, что пока не будем, потому что, мне кажется, с мы с черными да, пока нам не надо. Не и так да. хорошо. Давай лучше откроем дальше, посмотрим, что будет 18. Давай. Давай. 18-тащи. Вот он как раз большой. Ой-ой-ой. Что это? Это платье? Это, это что это? Или это юбка? Это может юбка. быть, юбка. Блин, это если юбка, это идет раздевать. Ну придется. Я ее готов. Я готовлю. я готовлю к женщину к раздеванию. По жизни придется сейчас раздеваться? Ну, как бы репетирует. Это юбка, это Ой, эмоциональная юбка, юбка. слушай, красивая. Давай, надевай. Давай. А, а, б... Б... Блин, я, я у можно снять этот шар, мне <свят> <свят> <свят> <свят> Тут целых три комплекта одежды приколись. Да пипец, может там еще есть? Мы еще не до конца все Офигенная юбка. Мне кажется, очки здесь не к теме, но выглядит ну, вообще да, Ну Раздевай ее полностью, снимай все. <свят> а ты это <свят> с тобой следующий 19 номер. Девятнадцатый номер, ребятушки, осталось не так уж, в принципе, много. О, тут какой-то вопрос. Это что То есть или что-то вопрощает. Вопрощает. Это чтобы... колье Ой, это вот новое колье. У это нас. новое колье. Но честно. оно такое тоже себе. Плоское. Ну, плоское. ну да, по качеству оно не очень теплое. Оно плоское. Прям как жизнь. <с Прям <с как она. Жизнь. Кстати, они. Да. Угу. Во! Ну, типа вот. Царь-тритон. Подожди, может это корона? Ты уверен, что это колье, а не корона? Я думаю, это колье. Давай найти на голову. Давай на голову. Блин, ладно, не надевается. Ты сейчас сломаешь. Ну, это могло быть корона. Ну, нет, это не корона. Это колье. Черт. Ну, что ж, чтобы так портупили то Да. Но, может быть, в двадцатом номере будет корона? Никто ж не знает, что там будет до Коронавирус. Корона тайм. Чего это такое? Хвостик Подожди, это для того, чтобы она могла быть модной и горлой. Это вот Нет, ну я смотрю, она стала очень модной И горлой. Непонятно, это реально, это что за хрень? Ну типа заколка с волосами Дурацкая какая-то, если Ну да, она очень плохая очень плохая. Она похожа на нитку, она похожа, знаешь, на обычные нитки Типа повыдёргивали и засунули Ну типа да, но скажите реально нитка, это не волосы Вот это волосы, а это нитка Может просто херовый волос? Ну я не знаю, но это похоже на нитку Короче, вот класс Странно Хрень. Ну, оставляй, че уж. Ну, тут есть бриллиант. Да, у нас... Бриллиант ну, и это важно. бриллиант это хорошо. 2-й, да? Да, 21-й. 21-й, 21-й. 21-й. 21. Так, 24 а где? Вот! Это что-то опять большое. Достаем. О, сумочка! сумочка! Ну, она такая. Типа пластиковая, ну, ну ничего. Да. Блин, все равно прикольно. Прикольно. суши а тут... ее, интересно, можно сделать? Да, ну можно. Что можно. Да, прикольно. Даже крос-бади можно сделать. Можно ее натянуть. Варп мы ее всунем. О, шикарно! Все, теперь и у нас. Ну, Двадцать два. Гуси-лебеди, как говорится, в Уф, Вот сложно, да, Ой, Ой-ой-ой! Это же Буа, походу. Это, походу, Буа. Она теперь будет реально Буа. Это, это... Ну, блин. Это космическая шло, что сказать? Двадцать третий номер, ребята, ищем его. Вот он. Слушай, ну у тебя остался, на самом деле, последний номер. Я достаю свой последний номер. И у меня в моем последнем номере... КОРООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО ты так ее хотела, хотела да. ты хотела корону. Все, она теперь коронованная львица, тигрица Ар. Последний номер, идее должен быть самый крутой. Ребята, достаем. Нет, это какое-то что это? Это кольцо для тебя. Забирай себе. Проблема. У <свес> меня теперь есть кольцо. Блин, Нет. а можно было сделать еще менее качественное кольцо? Потому что оно какое-то слишком качественное Ну ты же не Обожаю Б написано Блин, это? Но это охеренно крутой календарь Мне он понравился Если вы ребенок, я вам его советую Но если вы еще играете в куклы, он реально крутой Если вы не ребенок, я вам все равно его советую Да, это классно Какой тебе костюм понравился больше всего? Мне понравилась больше всего вот эта черная юбка и черный топ Но я бы, конечно, снимала перед этим боди А тебе? А мне понравилось вот эта юбка, mm -hmm. штаны и курточка, классно было. А из аксессуаров мне больше всего шарик, да? Нет, шарик Подарок бестолковый понравился. Подарок трех очков. все, ну, это выяснили. Он прям зашел. Ха -ха, зашел, зашел. Прям зашел. Он максимально зашел. Короче, пишите ваше мнение, как вам этот календарь, как вам прекрасная Барба. Не, но ну это реально крутая идея делать календарь с куклой. Трясающе, Вообще круто. Да? Я получила огромное удовольствие. Надеюсь, что и ты тоже. Я факт. Но ты там по любому на тебя сейчас mm -hmm. подробыет на наш канал, и все ссылочки в описании. Поддержите нас лайком, и увидимся. Пока!